Всем привет! Многие поклонники Тины Кароль и Дана Балана переживали, что новый сезон шоу «Голос краины 2021» разлучил эту пару. Кто-то из участников съемочной группы слил в соцсети кадр съемок сезона 2021 года, которая свидетельствует, Балан вернулся. Фотографии Тины и Дана появились 31 января в инстаграм-группе. Видимо, продюсеры проекта подготовили для поклонников приятный сюрприз, но пока непонятно, насколько долго он продлится. То есть эпизодическая у молдавского артиста роль или же бывший тренер в проекте надолго. Узнаем мы об этом лишь спустя некоторое время. Дело в том, что Дан появился в студии в момент съемок последнего этапа отбора – вокальных боев. Просходило это 30 января, но до эфира еще далеко, Зрители по воскресеньям пока будут видеть лишь начальные стадии отбора, слепые прослушивания. На снимке Дан Балан позирует в одном тренерском кресле с Кароль. Украинская певица нежно и с вопросом смотрит на гостя, вальяжно подсевшего к ней. Возвращение Дана Балана приветствовала и Катя Асачия. Ведущая «Голоса» опубликовала в Instagram Stories фото на троих с молдавским певцом и мужем соведущим Юрием Корбуновым. Кроме того, балан и сменивший его тренерском кресле Олег Винник тепло поприветствовали друг друга.